Ты поддайся немножко, я понимаю, что с Олигорс там все. Срочно отвечать быстро. Подожди, дай посчитать. <сёк> <сёк> <сёк> хм, хорошо, всех суверенных. Да, это сколько у нас уже там. Лет получается. Думаю, что нет. Это неправильный ответ, Я потому знал. Что... Может участвовал? Не, не в интертоту наверное выиграли. Mm -hmm. да. Да. да, это правда в 2003 году команду OMATAUN. Северной, они обыграли со счетом 7-1, mm, давай предположим, что... Да. Не твой. Что же я говорил? В 2004 году мы их разгромили со счетом 8-0. У тебя было такое? В 94-м не было. Иди я не, я и еще не подъезжал даже туда. <laughs> я еще вообще на свете не было. Да. Ну, она будет самая большая, но не 40 матчей. При в чемпионский год ни одной игры не проиграли дома. 2000 какой-то. 6-й, наверное. Так, щас, сейчас у них уже 14, 14 матчей, нет? Да, ну вот. Сколько? Да, просто дома. Это я кажется, знал. Но, 40. 40, но я не знал просто цифру. Ну... <музыка> О. Правда? Да? Конечно. Я... Баллы. Баллы набираю. С декабря по апрель. По май. По май. Уволили Журавель. Встал 4,5 года был. Правда? Иди сюда, я умею. Ну, Юревичу. Аленчику? Юревичу. Юревич. 247. чемпионате. Да ну, не, Мат они... Матвеевича, по-моему, 247 в чемпионате, я тоже, мне кажется, под 200 наиграл. Ну... Подвеси. Да? 5. Кто еще? Шесть Чива. Шесть Чива 6. Короче, да, семь. Иди сюда. А кто седьмой? Не знаю, ну кто-то. А, Рудинок. А, Рудинок. Блять, ты по-любому проиграл бы. Да родизм не вспомнил бы. Нет, мы первые. Нет, мы одинаковые. Да мы первые. Да. Мы всегда первые. 53 Они 53-53%. Где-то в инстанте пару туров назад видел, что да. что-то у нас там равное было практически. Думаю, это возможно. Да. И это не так. Но. Динамо ж выигрывало раньше, всегда и шахта. Только а потом Динамо? шахта выигрывала и ничейку. Мы всегда плюс-минус играли. Побед шахтера, 20 и 30 30 То есть да, мы да. примерно всегда Динамо редко выиграли. Там, наверное, при Боровском часто были, а потом, вичи, в принципе, у нас да, всегда да. такие расходы были. Ну я только три проиграл. Это как Фига, бы не кратит, не красит. Кубка, суперкубка нет. нет Они, думаю, я два проиграл Батте, Бресту. Думаю, думаю... Семь, когда привергейчики МТЗ проиграли. На Динамо, на старом еще. Ну ладно, все равно всем не вспомнишь. Нет. Думаю... Семь раз. 5. А, 5. нет. Ну мы ничего, мы, я не расстраиваюсь. Себя 0,5. То, что историю хорошо до футбола в курсе. Я, я столько не жил просто. Я пока просто столько не жил, понимаешь. Вместе с Пирогом писал.